Илв, сейчас будет жесть. Жесть? Вскрытие. Убийство судака. Так он же мертвый, по-моему, уже, нет? нет? живой. Еще И... живой? А, во-во-во, да, дерга. По... Я пульс даже чувствую, как у него пульс даже бьется. Хирург, -мо! Сейчас, сейчас отец. Руки уберет, черный хирург. Вот так вот производится чистка рыбы на автобусе. ха ха Сейчас потеряли бы посуду, хорошо. Ава. Все, в мозг прям, да? Да. Ну правильно, чтобы это. Это его очистил. Он будет перечать. Живодель, а? Живодель. Прости, друг, прости. Но мы тебя съели. Ну так получается. такая. Ага. Все, все видно. Ах, я с вами не... все на меня очень ну, вот как он ну, мне у меня стою в лодке, пошатываются. Чисто фашисты, блядь. На берег. Встану. Опа. О, хорошо. На твердую почву. Может, у нас с фото есть с Давай. Его тоже сегодня убивать будем. Не то, что сегодня, прямо сейчас. Ручки вверх. Два раза лови. Уплывай и, и снова пойму. От нас не уйдешь. А У нас длинные сети. Не Когда он ушел, что он вернется, блин. I'll be back Я вернусь Я вернусь